двигаться вперед сквозь время и обстоятельства меня поддерживает тепло семьи и дома Альта профиль создаем тепло и уют вашего дома привет друзья в моей мастерской есть уставший молоток и сегодня хочу вам показать как за пару минут можно оживить этого парня молоток насаживали на клин со временем он рассохся, да и вообще он вылетел, и поэтому сам молоток ходит ходуном. Таким инструментом работать нельзя, и это небезопасно, поэтому зажимаем молоток в тиски и отрезаем рукоять. Далее просто выбиваем остатки деревяшки. Следующим этапом решил привести немного в порядок, чутка подшлифую, но при этом буду делать это слегка, чтобы появившиеся раковины за многие годы также остались на своем месте. Я преследую цель полностью восстановить молоток в рабочее состояние, а что касается внешнего вида это убрать ржавчину и придать ему немножко старинный вид. Во внутренней части молотка также убираю всю ржавчину. Тут уже использую бормашинку. Рукоятка для молотка у меня новая. Она чуть шире отверстия. Поэтому ставлю метку, зажимаю УШМ в тиски и с помощью шлифовального круга стачиваю часть древесины. Стараюсь добиться такого момента, чтобы рукоять входила в отверстие с помощью небольшого усилия. Кстати, для ручки молотка хорошо использовать породу дерева, такие как ясень, рябина, береза. Рукоять заходит вглубь, больше половины. Этого достаточно, остальное запрессуем. Далее беру в руки хомут и сразу закрепляю его с другой стороны, около края. Такой хомут предохранит ручку от трещин, когда мы будем ударами насаживать молоток. Если этого не сделать, то можно расколоть ручку. Теперь понадобится кусочек резины, я буду использовать камеру от автомобильной покрышки, кто-то также использует от велосипедной, она тоже подходит. Моя покрышка у меня в ходу и уже насаживал топор по такому способу и результат просто отличный. Отрезаю небольшой кусочек и примеряю. Вставляю вовнутрь молотка, и кусочек резины не должен нахлестываться, он должен быть практически встык, но при этом пару миллиметров не доходит друг до друга. Для лучшего скольжения я всегда использую жидкое мыло. Оно со временем быстро растворяется и выветривается, и тем самым резина уплотняется. Если нанести сюда масляную смазку или тот же самый литол, то он будет долго сохранять свои свойства. И от долгой продолжительной работы молотком сам молоток может съехать. А мыло быстро исчезнет, буквально за пару часов, и все будет сухо. И теперь можно смело забивать рукоять. Молоток сидит очень плотно и надежно. Теперь наведем марафет. Для начала срежем лишние части резины. Зажимаю в тиски и отрезаю выступающую часть рукояти. Чтобы определить нужную вам длину рукояти, возьмите двумя руками за нее, как я. У меня рукоять прям идеально подходит для моего хвата. Молоток полностью готов к работе. Но так как я купил черенок в магазе и рукоять гладкая, при ударах она скользит по руке. Поэтому решил сделать следующее. Сначала обжег рукоять, чтобы придать поджаристый цвет. Далее ставлю на болгарку металлическую щетку и обрабатываю рукоять. Брошировкой, конечно, наверное, это не назовешь, но из гладкой поверхности мы сделали шершавую. Теперь осталось покрыть рукоять защитным маслом и дождаться высыхания. И вот молоток готов к работе. Рукоять отлично лежит в руке и не скользит. И мое мнение, не пользуйтесь клиниями, а насаживайте инструмент с помощью резины. И забудете, что такое болтающийся молоток. И не дай бог там вылетающий. Так что, друзья, напишите коммент, как вам такой способ и какие еще вы знаете. Поделитесь это со всеми. Поставьте лайк этому видео, если было полезно. И подписывайтесь на канал. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем мощного, хорошего и классного рабочего инструмента. Всем пока-пока.